Всем привет! Меня зовут Анна Елисеева и вы смотрите мой блог Apple Dance. Сегодня мы выучим с вами выход в струнку через крутку. Поехали! Этот элемент мы будем выполнять на крутящемся пилоне. Для того, чтобы зайти в крутку, поднимаемся на носочки, кладем руку чуть выше головы. Далее мы будем делать с вами шаг внутренней ногой, небольшой мах внешней ногой, будем хвататься свободной рукой выше по пилону, подтягивать себя наверх. И э, локоть у меня уходит на пилон. Таким образом, в диагонали мы будем с вами вращаться. Давайте попробуем. Шаг, замах, вращаемся. Следите за тем, чтобы бедра были чуть вперед. Дальше раскрываем ножки. Левую уводим чуть вверх. И выходим в струнку с раскрытыми ножками. Далее, отсюда вы можете закрыть ноги и выйти в птичку и сошли следите за тем чтобы во время захода в струнку ноги были в коленях выпрямлены иначе у вас не получится вот этого красивого перехода далее когда вы поставили ноги чтобы не съезжать чуть разворачивайте бедра то есть вот в таком положении мы двумя косточками не вверх а чуть в бок. Соответственно, бок выше тот, которая нога выше. И а, во время выхода в птичку оставляйте внешнюю руку и выводите внутреннюю хорошо плечом и прогибайтесь. Сегодня мы выучили с вами выход в струнку через крутку. Подписывайтесь на мой канал и всем плодотворных тренировок. Пока!